О, хохол. Хохол. адекват. Русский я, русский. Ты хохол? А я украинец. А, подожди, я тебе хочу одно это, послушай. послушай. Да, давай. Ваш гимн Украины. Угу. Ваш гимн? Mm -hmm. Все нормально? Да. Я пошел дальше. Давай удачи тебе. А что? Не не не почкай, не по супер.